Ну, как вам последние два видоса? Давайте оценим вот этот вот мотоцикл, на котором ездила девушка. Тоже по 10 шкале. И не забывайте прожать лайк. Это будет третий видос из серии «Выбираем r 600 RR. Меня зовут Патрик, вы на канале «Глобус Мото». Погнали! А сейчас, друзья мои, ямчу мчу по МКАДу для того, чтобы посмотреть два мотоцикла. Будем смотреть сегодня РР-ку 2005 если если ошибаюсь, года. И будем смотреть... А потом, попозже, F4i. Нет, вы меня оскорбили сейчас. Да. да. Я не перекуп, я осматриваю мотоцикл, подбор. Вы же не против что на камеру, правильно? А я... Ну и вас я не буду снимать. Хотя вы очень красиво. Я только максимум звук с вас возьму, можно? Звук? Да. Микрофон повешу, чтобы было лучше слышно на камере. Ну, вообще, осна... я никак бы не договаривалась на это все с вами. Ну, я могу вообще сейчас уехать. Вопрос-то не в том. Вопрос. человека. просто объяснить, что вы хотите. Я хочу снять мотоцикл, чтобы человек посмотрел и сказал, да, мне нравится, либо нет, мне не нравится. Если он будет прислушиваться к тому, что вы говорите, вот в этом эхо, он ничего не услышит. Ладно, давайте, конечно. Первый раз такого такой участвую. Человеку нечего скрывать, тогда... Ну, единственное, что он у нас не заводится, я его поставила с сентября, как бы, mm -hmm. и вот я сегодня первый день приехал, mm -hmm. и, и я не знаю, в чем проблема. Интерес. Ну ладно, сейчас посмотрим. А вы механик, да? Ну, вот так. А вообще не по мотоциклам. Не было доступно? Просто я его поставила сюда на хранение mm -hmm. к знакомому другу. Так, а документы можно сразу глянуть, чтобы уже отсеять все вопросы? Дубликат, да? Документы я не свечу на камеру, видите? Московская область, А Сколько у меня владельцев было всего? Наверное, три. Четвертое я, наверное, буду. Ну просто здесь уже дубликат идет, получается. Ну, я, если честно, в этом вообще не шарю. Я его просто купила и все. То есть было дело. А вы на учет на себя ставили? Да. Мне его сняли уже с учета тогда, и он был... И на Да. Да он тогда уже был без учета, без всего и, ну, надо же как-то было его ставить, иначе бы товарищ милиционер у меня был. Это не странно сначала заполнили здесь, потом там. А это я потому что не, не знала как делать, а это я ездила делала, делала новые, я потеряла а. полностью все документы. А ну, то есть, получается да, это Да, я потеряла же есть, да. все полностью документы. Не, просто мне просто непонятно почему они заполнили сначала получается предыдущего владельца здесь, да, а потом они с другой стороны. Я, ну, Если честно, нет, мы... не, это, не, это не все знаю. странные а. просто. Так, я пока верю номера. Можно? Так? О! Ничего не, не рухнет. не не он просто снят. Пятый год, да? Шестой. шестой ну да, пятый-шестой год, он сзади. Ну я, я не знаю. Вам, девочка, можно не знать. Ну да. Так, у нас номер двигателя... Нет, PC37E а. вот это. Продиктуйте, пожалуйста. PC37E31. Угу. Номер двигатель менялся. У вас другой номер двигателя. А, ну класс. Не вы меняли? А, мотор другой, да? Да, другой мотор стоит. Я не знаю. ДТП у вас было? Да, я упала. Сильно? Нет, пластик. На самом деле, было единственное, что это я пластик полностью поменяла. но не полностью его, мы собирали там, получается. Вот, и э, реле, реле чего-то там поменяли, и все. Рама чуть загнула, да? А падение помню. у вас было, вот здесь вот проставку вы меняли вот тут с этой стороны? Ну, то есть раму здесь подогнула чуть-чуть, да? Она не скипала. Не, рама чисто, по-моему, была. Здесь и? стояли, здесь я, дуги. А, дуги стояли, да. Здесь дуги, да, и здесь обычно еще стоит а, алюминиевая проставка такая, чтобы ну, которая сминается сама по себе, она деформируется. Вместо, вместо дуг, когда снимали, поставили вот в Я понял. Я не знаю. А можно есть вопрос, вопрос? где вы взяли такой... Что? Такой антифриз, где, где взяли? Прям девчати-девчати такой. Это специально для меня. Я смотрю, же, девчати-девчати такой. Розовый-розовый. Розовый розовый. Айпон. А, да? Там написано леди, нет? Не, леди написано. Я просто не знаю, что по айпона такой цвет. Ну, прикольно. есть же там шмотка, мальпина леди там или как она называется. И типа они там функции цвета всякие, такие интересные. Тут уже диски под уставшие, да? Я вам сейчас просто проведу бесплатную диагностику. Как это обычно бывает, а куда я его делал? Давайте, <смех> можно я запишу? Да, пожалуйста. <смех> видео? Не, не видео. А, что нужно? Ну да, я послушаю, может быть, для меня это будет... Так, я походу толщиномер забыл в машине, но я сейчас так вот огляну, я вижу, что здесь выработка а большая. А он на багажнике. А, да, а, вот а, эта точно, штучка. Да, да, да. Его вытащил просто забыл что его поставил так но ну здесь уже все диски менять уже давно пора здесь минималка 3.5 у вас уже 2,61 mm -hmm. mm -hmm. из с половиной то есть как бы диск задний точно менять то можно так ехать он просто заклинит где-нибудь так и здесь 3.5 да ну тут еще уже пора менять 3.54 а минималка 3.5 вот здесь видите написано Угу. То есть он уже через 0,4 мм. Но я его когда брала и то есть ну, мне так вот его полностью как бы и отдали. То есть я, я даже не. не, не, не, не нет, я с ничего вам не говорю. Тут ну, то же самое. 3,57 плюс-минус 3. 3,49 Вот уже 49 даже местами. Короче, диски передние и задние под замену. Пара не оригинальная, да? А, нет, оригинальная. Да. Да. Оригинальная пара. Здесь тоже оригинал. Пластик побитый. Он оригинальный, но ремонтированный, да, или нет? Да, или, но это вот пос последний раз я его поставила в сентябре и все, и больше не трогала. Так, колодки под замену почти, что уже пора. Ну, я думаю, вместе с дисками надо будет уже менять. И, за, и передняя, и вторая сторона тоже самое. Так, здесь у нас что? Здесь у нас колодки еще половинка должна быть, процентов 40 есть. Выхлоп у нас оригинальный. Угу. Чистенький, никаких. Нагаров я пока не вижу. Здесь все красивенько. Ну, следы падения, понятное дело. Слайдера вот эти очень хорошая штука. Еще на будущее вам рекомендую вот сюда сквозняк поставить. Ну да. Сквозной болт же здесь есть, да, есть. Вот да, такой да. же сюда поставить и ну, поставить здесь слайдер. Вот это, да. И вот, ну тут жалко нету. Здесь бывают еще, знаете, болты, которые здесь сквозняк еще можно поставить. А, он, а, вот ага. Как бы он, знаете, на, на четырех точках он лучше держится так ну получается распространение удара идет на, на все точки здесь небольшая вмятина на вмятина на крышке потертость пока ничего не течет натяжитель меняли да но ну, его крутили так и мотор разбирался да мотор а то разбирался. То есть вы взяли его ничего не крутили здесь, да? Нет, я вообще ничего не делала. Он ездил, ездил, вот в сентябре его поставил. Сколько вы на него проехали в общей сложности? Брала я его 39, было, по-моему, или 40 плюс-минус. А сейчас 40. пять всего? А сейчас 48. Да, я вообще мало проездила. За сезон 9000 получается. Ну, ну, вот, вот. Мне кажется, если честно, я не помню. Потому что сколько было точно. Ну, там. Вы на работу домой только катались да? Иногда да я только. Людей. Да, да, только до работы и домой. На валюте я на нем не наваливал. А что? Он же может. Ну, может, но. А для чего тебя девочки берут себе спортбайки? Чтобы просто попа выглядела красивее. Но ну, я думаю, Нет, девочки друг удавали. Типа, а, ну понятно. Но обычно девочки берут э, себе всякие рерки, чтобы отп... да, а, ну, да. отпячивать. Ну так это всегда Оно ш... красиво смотрится. Так, Мож... ну тут Мож у девочки. нас есть. Да, тут у нас есть некоторые потертости паука. Паук, мне кажется, не оригинальный. Угу. Тоненький паучок, мне кажется, он не оригинальный, скорее всего, хотя могу ошибаться. Здесь вроде покрас так у Ой, извиняюсь, тут покраска как у оригинала. Да, похож на оригинальный паучок. Так, Замохисовый, это у нас европеец. Грузики оригинал. Здесь грузик не оригинал. Здесь другой стоит, да. Это даже не грузик, это затычка, скорее всего. Так, потом будут звонки, все. Так, и чего он не заводится, говорите, да? Да. Так, сейчас по резине. Мишлен. Мишлен. Резину вы меняли? Нет. Так и было? Такая Street была. Radio. Но вообще, она, эта резина вообще для какой-нибудь CB400. Ну, такая, совсем бюджетненькая, не на большие. Такая была. Так, чуть-чуть на меня его можно? Вот так. Все-все-все-все-все. Спасибо. Все, все, все, все. Ну, спасибо. Так, резина у нас 2015 года. Ну, учитывая, что 5 лет... <свежак>, Свежак. Я даже не знала, если честно. И Здесь резина у нас 16-го года. Ну, блин, аккуратно поездить можно, если, ну, тем более тут уже менять его не, пора. ну и вообще менять ее. По если да, бы ездила, я пора. бы ее собиралась менять. Ну, на, на данный момент я сейчас вижу минимум вложений. Минимум. Если даже пластик весь у вас в сборе, даже если его не менять, ничего не делать. уже номер поменяли, да? Угу. Даже если ничего не делать. То есть, с первое это менять диски. Диски это каждый рублей по 18, оригинальные. Угу. 18.20 в зависимости где будете покупать Задние рублей 9.11 примерно вот так то есть два диска получается по двадцатке и задний примерно десятку стоит это если оригинальный, если китайские брать, там дешевле будет но китайский, ну, а китайский не вариант ну они знаете как экономят на тормозах, что-то как-то не, не вообще не возбуждают да, то же да. самое на машине не поставить тормоза просто лететь как на резине на тормозах маслом не, э, пахнет, бензином не воняет, все хорошо. Тогда давайте попробуем заведем его? Поп попробуем. Вы не против? Вообще не против. Я не могу понять что в чем проблема. Да отвалите. А У вас обгонная муфта. Обгонную муфту менять пора. Его только с толкача теперь заводить. Что такое обгонная муфта? Бензонасос не включается. Нет, он просто проскакивает обгонная муфта. Нет, там бензосос не включается. даже он... бензонасос, понятно, он даже так не хочет заводиться. Ну да, и бензонасос не работает. Причем мы, кстати, его сейчас поднимали. Ну, смотрели. Смотрели канал, да? Да. Ну, можно Но поднять. Так, а у вас а, ключ чисовый? Я не знаю. Он с ним, вы, с ним да, вы ездили. Да, да. Либо датчик падения, либо кис. Ну его вообще, по идее, если датчик падения, если у вас у вас он был, падение было, то его Но скорее всего... да, нормально. Ну, да, надо его поставить, да, и он заведется, он, он выравнивается, можно его, в принципе, поболтать, подергать. подергать Но подергать, ситуация подергать. в том, что у вас даже обгонная муфта, вот она, видите, она схватывает и проскальзывает сразу. <вот> <Я> <вот> погоды такого не было. Тот, Я так не так думаю, что есть так. такая погода, сколько тут. Плюс семь тут точно есть. Ну ладно, тогда не буду вас мучить, турзучить. Какая цена у него? Ну, край 250-240. Я понял. Хорошо. Я сообщу человеку, но я думаю, что маловероятно, что мы его не можем даже завести. Ну да. И тут есть некоторые походсости. Ну нет, завести это можно дальше поменять. Ну это, знаете как, это надо, надо просто искать. Ну давайте, знаете как сделаем? Если вы его вдруг заведете... И когда соберете его полностью, да, угу. тогда уже скажете о том, что вы готовы там, ну там, на видео покажете, что он завелся, там обгонная муфта нормально, тогда уже мы рассмотрим этот вариант, если это будет там ближайшие ближайшие две недели. Если, например, там он в течение Не, ну, мы месяца, будем там, смотреть. если вы сейчас, например, если да, посмотрите, посмотреть бак, посм... ну, посмотреть угу. там, что и... и... У вас WhatsApp мой есть, просто напишите, да, что там, мы да. готовы, там, на видео запишите, что вы его завели, да, я уже потом выберу время и мы угу. встретимся с вами, хорошо? Да, вообще Все, без проблем. Все, добро, спасибо. Нет, просто самое интересное, то есть в сентябре его как поставил. Ну да, бывает такое. Кстати, вы выставили его на продажу вот, вот недавно, да? Да. Ну, может, он поэтому обиделся? По поводу F4i посмотрели В принципе за 190 с Китайским пластиком взять-то можно Он такой в более-менее нормальном состоянии Стоил он 210, мы забираем его за 190 а, И сейчас посмотрел Мотоцикл CBR600RR Так что бы я хотел сказать Когда пишут, что мотоцикл а, Ездила девушка аккуратно и тому подобное Неизвестно в каком состоянии она его купила Так вот, сейчас посмотрели RR а, Он весь битый, перебитый И там пластик ремонт не ремонт а у него по ходу дела Там что-то может быть даже боковая рама Немного снесла, ну то есть буквально Какие-то миллиметры мне показалось Но там она подтесанная а, Диски все под замену тормозные То есть это, если, например, даже бэушность Это рублей 20 надо будет выложить Резину под замену, она стоит глазами хлопает Это я не знала, я просто каталась И в итоге, короче, у нас еще даже и не завелся У него еще и обгонная муфта, короче, хреновая вот, ну короче говоря, нет Если мотоцикл из-под девушки Это еще не значит, что он в хорошем состоянии Давайте оценим вот этот вот мотоцикл Дизлайкеры ставят свои дизлайки Лайкеры, соответственно, ставят лайки Комментаторы пишут свои комментарии А Глобус Мото нарезает для вас видос Погнали!